Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик, и сегодня в игре вышло новое обновление 1.23 И добавили в игру, давайте посмотрим, два новых пака Кстати, что я и говорил в предыдущем видео, да, такие дела Кстати, ну, там была, правда, немножко другая фотография, но вот эти два скина были, да, вроде бы были ну их, кстати, потом что-то буквально через дня два уже приставили в официальном Телеграм-канале. Так что вот. На аккаунте у меня 500 золотых монет. Давайте будем покупать. Но сначала посмотрим. Так, штурм пак, Два костюма игрока. Нож. Угу. Ну что, давайте. Первый пошел. Так. Где мой но? Наваха. Наваха, пацаны. Урон 55. Поняли, да? Так, ну все, ждем скинов. Ждем скинов. Так, а где? Подожди. А, где -то? Я что-то не понимаю, да? А, кстати, конки нет. Так, а как скинь-то, где -то, что забыл? Они в конце этих? А, да, они в конце. Вот. Давайте посмотрим. Вот такой у нас челик, такой военный. Блин, форма, кстати, прикольная. Прорисована вот эти черные штучки. Так, одевайте. Ну, усы какие-то. Не, мы, так, добавили, кстати, сортировку Теперь можно, типа, вот, снайперские винтовки Да, пожалуйста, скины, вот Можно оружие также, вот, типа, все Гранаты Типа, вот, без проблем Вот, ну, такое обновление Так, теперь мне, пожалуйста, о, кстати Уже мне, о, а тут их нету Скинов-то на гранат нету Пистолеты, дробовики, винтовки э, Персонажи, вот угу, Так, можно скрыть И был вот это, да Давайте посмотрим на него Кстати, а руки у всех так ä, Типа прорисованы Типа вот тут они толстые Ну-ка Вот тут они тоже толстые Посмотрите на руки, обратите внимание Вот тут тонкие Блин, я только, кстати, это заметил Вот тут тоже тонкие Ну, блин, скин прикольный 3D, такой, вот, патроны торчат Для дробовика, видимо Угу ну, скин прикольный, скин прикольный Так, давайте, идем дальше Это был штурм-пак Так, два костюма, наваха, вроде все, да? Да, 25 монет Чудо-пак Это, ну, чудо-пак, женский пак Типа вот, дв два костюма 60 тысяч синих монеток И охотничий нож Ну, вроде охотничий, да? Вот, да А че здесь? А, у меня есть Ну, давайте, покупаем, друзья Чудо-пак Приобретено. Приобретено. Ага. Так. Опять же, сюда. Персонажи. Так, давайте ну, осмотрим. Так, первый. О, косичка, нифига у нее тут. е Бомба тоже какая-то. Ну, C4, скорее всего. Блин, ну очень прикольный скин. Вот особенно вот это мне нравится. Наушки. О, на наушники тоже прикольные. Блин, ну скин прикольный, но. Мне кажется, вот это будет получше. Вот это будет получше. Так. О, нифига. А это типа хвостики такие, да? Угу. Так, это типа для пистолета. Не, слушайте, вот этот скин мне больше нравится. Не знаю почему. Вот это что? Типа бронежилет? Какой-то не особо такой. Ну, пойдет. Так. Так. Ну да, мне тут больше нравится. Угу. Кстати, у нас 60 тысяч с них монет. Ё-моё, что мне с ними делать? А я знаю, а я знаю. Друзья, если под этим видео мы соберем, ну давайте, 100 это будет, наверное, много. Давайте 60 лайков, тогда я сделаю прокачку своего аккаунта. Это уже будет третья часть, понимаете, да, третья часть. Вот, реально. Прокачивать тут еще. Да фига чего надо. У меня авик вообще не прокачан. Авик не прокачан. И сколько новых пушек добавили, их тоже качать надо. Так что, друзья, давайте. 60 лайков, я вас верю. то -а, нож, нож. Так, два ножа же было. Так. Нова. Ой. наваха Я ее показывал, да. Ну такая. Прикольненькая. Так. Где? А где? Аво. Ну, мне кажется, вот на этот нож скины должны быть офигенно смотреться прям реально ждем новые кейсы так а Может... так отлично а, давайте посмотрим на а где нож а вот так ага анимация так З... о нифига он бьет так мышка. Хм. Ну, достаточно неплохо так направо ничего Звук тоже прикольный, да. Так, давайте посмотрим на, на Ваху. Так, меня сейчас убьют, походу. Да, сейчас бы от бота умереть. Давай, иди сюда, чё? Не ждал, да? Ох, нифига, как она достается, прикольно. Угу. Так, бьет. Ну, достаточно тоже прикольно. Звук тоже прикольный. Угу. Так. Ну, пока. Хоп-хоп-хоп. Дал, да? Паркур. Ну, Наваха неплохой нож. Но мне интересно, как на ней будут скины выглядеть. Мне интересно. Ну вот, вот этот нож это прям. Блин, ну вы реально посмотрите. Ну что, друзья, на этом мы будем заканчивать данное видео. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел. Давайте наберем 60 лайков, и будет третья часть по прокачке моего аккаунта. Всем спасибо, всем пока.